стартовое начало страничка есть это HTML, для технических так ее нужно так и теперь погнали где-то штукам а вот он. Так, и, э, А это... А, а, не понял, А где сам... Файлик, вот он лежит. Что, что сам? Что? Где страницы? Куда вписать подпись? Вот ну. Слева. Левая область это файловое дерево. Вот это... Файловая вот. система, да. Ты можешь на нее дважды кликнуть. А, вот все. Сработало. Да. Мы его называем индекс, да? Ну, без разницы, можно и так оставить. Там есть кнопочка рано, она по сути запустит Apache и даст тебе ссылку именно на эту страничку. Ну, чтобы было все классически верно. Ну, как хочешь, можно или Так, все. Теперь я здесь все удаляю, да? Все удаляю, подожди. Вот смотри, ты видишь здесь стайл в 1 строчке начинается да. вот если ты наведешь на пространство между цифрой 8 и первым символом, да, то можно все делать свернуть Во. Э, сверни пока э, Вот стили можно пока не удалять, они нам ничего не, не испортят вот. э, ну вопрос, что ты хочешь? я бы не спешил есть, удалять есть, есть, есть вот, я хочу. Ну тут у меня тоже прописан стиль, ну то есть я наверно удалю этот. А ты знаешь, что сделай? Отмена, нажми Ctrl-Z и создай новый файлик. Да, теперь сохрани его. А да, Ctrl-S просто? Да. Вот, назови его как-нибудь. Индекс тоже занял, индекс 1, например, нажим. Так, фолдер остается прежний. Точка Ну ладно. А -а -а. Теперь туда, в дерево файлов, его переименовать надо. Ты да сейчас еще один файл сделать. F2 или... Да. Или... HTML. Есть. Ну так, а можно здесь сделать покрупнее? Можно. Я правильно зашел, юзерствительность, наверное. Вот код эдитер здесь начался, да. Там вообще где-то был увеличитель этого дела, Control Scroll попробуй. А нет, это целиком все увеличивает Ну ничего, так вам лучше видно. Да. И так было неплохо. Не, было плохо, сейчас лучше. погнали. Вот он. Значит, это сайт, который будет показывать эти точки на карте. И у этих точек будут там -то рейтинги и отзывы. Вот. И я сейчас делаю для него стартовую страницу, где сверху будут вот ссылочки. А я не знаю, можем просмотреть сразу вот эту вот Нажми Привет. на кнопочку Run Ага Привью, -а -а. да, без запатча это сделает. Вот ссылка снизу Правая кнопка мышки меня нажми Вот да. это вот Да И, ой, не-не-не, именно на ссылку нажми Да, Open Вот это Вот, <coughs> вот э, Ништяки это название, его нужно оформить красивым шрифтом э, Может быть даже в какой-нибудь квадратик поместить и, э, вот это вот наши ссылочки тоже, они здесь дальше будут тоже красивенько. Вот, ништяки это просто название на центр и, э, ну понятно, да. Я здесь сделал уже шаблончик такой. Сейчас я закрою. Закрываем. Так, что скажешь, Костик? Хвостик. Да, я думаю. Э -э... Вопрос. Смотри, э -э, тут двумя можно путями пойти, да. Мы можем долго э -э, сейчас займеться дизайном, вот, а можем заняться функционалом. В принципе, саму страницу можно сделать, чтобы она э -э была функциональной, вот. Нас да. сейчас интересует CSS. Ага. или вас именно CSS интересует? CSS именно интересует, да, именно оформление, верстка, какие есть… То есть какая, какая, какая логика работы, то есть с чего начинать, какие, какие есть… То есть я просто поначитывался, очень много информации по поводу там селекторов, по поводу, там, ну, в общем, я про CSS поначитывал, поначитывал, но я только сегодня нашел какую-то статью, где я понял, что по сути дела это работа со слоями. Верно это или нет, но вроде бы верно. И, то есть получается, что HTML, HTML э, вот этот вот э, документ, который мы создаем, мы по сути дела, его благодаря этим css ам можем разбить на блоковые слои настрочную и оформлять их как угодно и располагать их как угодно и формировать свой дизайн, правильно? Ну, в общем-то, да. Что ты слышал про Bootstrap? Um. Что-нибудь что слышал? Слышал. Я знаком с DIV, с селектором, короче, с тем, что можно применять классы. В классах можно там, ну, короче, отдельно к отдельным элементам еще прописывать какие-то там ТД, допустим, таблицы. Там. Вот. Mm -hmm. а я, я понял. Смотри, есть такая штука, называется Twitter Bootstrap. Это CSS Framework. К чему нужен и вообще к чему вообще все это? CSS Framework а... это... То, что можно запускать внутри, э, как страницу, да? А, нет, это то, что можно... Вну... любой со скроллом Это набор базовых стилей, которые помогают э, решить проблему э, адаптивности. Называется? Э, Twitter Bootstrap попробуем пить по-русски, наверное. Вот. Вот это вот, да? А, это уроки Это это какой-то сайт. Это какой -то школа. Вот, есть вот такая вот штука, да? Это э, на русский язык переведенный вариант. Я не знаю, насколько он здесь качественный. Э, вот, оригинал, конечно, на, на английском. Вопрос тебе, как с английским? Ну, плюс-минус. Лена получше она общается. У -у -у -у. Давайте попробуем сразу в английский окунуться. Mm. Это будет сайт э, вот там же. Э, в Гугле можно было написать или <coughs> вот здесь, да, сотри, И напиши getPotstrap. Э, там именно getBootStrap, потому что этот да, Bootstrap занят сайт. Именно в начале. Здесь? Да, имени, перед именем файла getPotstrap. Ну, давай попробуем mm -hmm. Да, все работает вот. Идея какая? Что вот эта вот штука Она позволяет что делать? А, давай мы Прокрутим сначала наверх что Какие есть возможности а, Вот там есть CSS, например Во-первых, Во оно Скажем так Иметь заготовки по разметке э, по так называемой си системе э, сеток. Да? То есть они позволяют страницу разделить на 12 э, колонок. Вот, и ты можешь, э, исходя уже, из. Уже сразу, да? Базовая сетка Да, базовая сетка. Исходя из этого, ты можешь делить, например, страницу на 4 там, блока, на по 3 там, и так далее. То есть 12 она делится и на 2 и на 3. Это очень удобно. Круто. Вот, и у тебя есть, возможно, там достаточно такая, до 12, конечно, гибкость. Я понял, это такой шаблон, шаблон набор шаблонов. Ну, прокрути немножко вниз. Еще ниже, ниже, ниже, там, где сетка начнется. Вот, здесь ничего, сетка. Это она? Да. И вот она. Вот, видишь, есть сти, есть класс. Вот даже ниже пример. Call MD1. Угу. Вот. Это э, класс, который позволяет занять одну колонку в строке. Вот. И получается, что э, там есть колон D8 и так далее. По количеству строк э, заготовлены вот эти все классы, они позволяют занимать ровно то количество места, сколько тебе нужно. И ты можешь, грубо говоря, меняя только этот класс, э, или наследуя его, например, используя в лессе. Есть, потом потом вернемся к этому. Короче, можно да менять только стили, менять компоновку и, кстати, заметьте, вот, например, там был случай, чуть вот да вот это вот column wrapping написано. Где -то? column ниже. Example, второй example. column wrapping. Вот здесь показано, что на самом деле одна строка она может длиться буквально бесконечно, то есть ну можно целую страницу сделать в одной строчке. Но у тебя, сколько бы ты колонок туда не устанавливал, да, они будут помещаться так, чтобы не более 12 позиций, yep. вот этих единиц, они умещались. И все остальное будет как бы так переваливаться справа вниз. Mm -hmm. вот. И еще можно управлять тем. Еще можно управлять тем, как это выглядит на мобильных платформах, там, на планшетах, на больших экранах и так далее. То есть, вот, например, есть вещь, если заметить, Call XS9 да, и Call SM, например, да, это вот SM для мобильных телефонов. Да, можно сделать, сказать, что, например, какой-то блок нас занимает, например, четыре колонки на мобильном, но на, например, десктопе он занимает там всю строчку, например, 12 на колонок и так далее. На чем на, дек... а? на десктопе, ты сказал? На десктопе. Ну, на компьютере Я, вот. Я понял, крутая штука, как ей пользоваться. Вот. Первый вариант, да, если мы ее саму не будем э, изменять и редактировать, ее можно скачать как готовый CSS-файлик и подключить. Давай это сделаем. Вот, но как только мы начнем ее редактировать, лучше будет изучить, что такое LESS, прежде чем это делать. Потому что сам Bootstrap, он написан на LES, LES – это прекомпилятор в CSS, то есть он добавляет тех, те возможности, которых в самом CSS нету, они немножко хитрее и интереснее. То есть, там. Да, я понимаю, например, появляются такие идеи, как переменные, да, чтобы не изменять кучу стилей по всему этому файлу стилей проще определить одну переменную, и, грубо говоря, изменить один цвет, например, в одном месте. Этот цвет везде поменяется. да да, круто. Вот, Лес это позволяет делать. Что делаем, Лес? Я предлагаю, да, действительно, сначала скачать, познакомиться без леса да, потом с LES сделать уже, чтобы нажимать. Уже было проще, интереснее. Я так понимаю, это просто вот эта таблица, да? Ну, И, смотри, да. это с, э, сетка. Вот. дальше там идут разделы: типография, э, таблицы, формы, а -а -а, кнопки. Для, из них, э, э. для картинок. Там есть очень много э, разных э, вспомогательных вещей. Короче. Э Bootstrap, он, по сути, позволяет написать одно единственное приложение, да, да, которое будет одинаково качественно работать да, на всех да, размерах, вот размерах экрана. Вот. Так, давай мы его сначала скачаем. А, что нажать, а, чтобы скачать? Чтобы скачать, это надо вернуться в самый верх а. с этой страницы там будет вот uh, getting started да. uh, вот тут они предлагают что скачать uh, download source нам не нужен это если мы его будем менять uh, вот если мы просто пока попробуем а тут есть кстати еще быстрее вариант мы можем его прокрутить вниз uh, не скачивать да а просто подключить в виде ссылочки вот видишь oh. они, они прям готовы эти Yeah. Uh, так, секунду. Я предлагаю просто. Видишь, там есть кнопочка копии mm -hmm. У этого блока, да. Все вот это просто скопируем и вставим. Оставляется в стиль, да? Mm, нет, это вставляется в хед, которого у тебя почему-то тут нету. Да, вот сюда. Но только тебе нужно теперь. Все, что должно быть, это тайтл, мета и стайл тоже в хед mm -hmm. поместить. Mm -hmm. Еще мета и стайл, вот эти, да. Нам, не нужны вот эти, да, уже класс. Ну, оставь их, они нам пока не помешают. Так, стайл тоже. Да, уже, конечно, лучше, только давай мы вот что еще сделаем. Стой, вот не делай этого. Не, не, не. А, там есть э, edit меню uh, Cloud9, а, код форматинг. А, код форматинг следующий. Ты предыдущий открыл. И вот здесь HTML выбери и нажми на него. Да, все, он все для, за тебя уже сделал. Прекрасно так вот мы подключили или наш сеточку да так да там не только сеточка там много всего это целый фреймворк вот. Вот. но да можно начать с сеточки что нам делать будем создаем давай и... мы сначала посмотрим как у нас страница после того что мы сейчас сделали выглядит это прям следующая вкладка Хрома, она у тебя уже уже все включено, просто надо перейти на следующую вкладку Хрома и обновить. Да. Вот. Тут заметь, да, немножко шифты поменялись уже и уже появились вот, например, эти всякие штуки. Да. Давай мы сделаем, вот, например, у тебя там три ссылки, четыре сверху. Они выглядят уже сейчас совсем не очень. Давай мы сделаем менюшку, которая предлагает сделать Bootstrap. Как? А, давай зайдем на сайт Bootstrap. Это вот а, да, такой фиолетовый у тебя. Ливи, да. Так. Я лишнее позакрываю. Так все вот он, и а, что мы на, на, делаем? На, на сайт под стропы Давай зайдем. Там есть пример, а, как делать менюшку, чтобы она сразу была крутая. Вот. Mm -hmm. uh, uh, на секундочку воды возьму, а то что Спасибо, я вернулся спасибо вот. тут помимо самого css до да, основных вещей там есть еще раздел в самом начале страницы компонент называется вот здесь есть справа такой которые внутри да не встроены ты можешь просто выделить название класса и вставить его Здесь меню хит это должно быть, вот здесь справа. Да, называется. Как? Навбар. Вот такая вот штуковина. Вот прям возьми весь этот кусок кода. Тоже. <связь> да, вот такой вот. Скопируй. Вот прям весь этот кусок кода. Там была кнопочка тоже, для Не того, нужна. чтобы быстрее <связь> это. Вот. И прям ставь в перед началом боди. Ну, в смысле, после. После. Да, в общем в начале этого тяга да. и сохранить давай посмотрим что получится вот панелька есть теперь ее можно заполнять тем чем хотите причем эта панелька будет вернее страницу Попробуй уменьшить размер экрана до, например, того... Нет, именно сверни. А не на полный экран сделай. Я Ага, у нас демонстрация экрана сломалась из-за того, что... Я случайно нажал не на кнопочку, сейчас. А, ты закрылся? Случайно, да. Вот так лучше появилась демонстрация, не? Нет, нет, демонстрация экрана лучше сделать на рабочий стол, а не на окно. Там к mm -hmm. Hangouts есть выбор, лучше выбирать весь экран. То есть, если случится что-то с, с окном, то нас все выключится. Так, а теперь вы меня видите, все в порядке? Нет, ты опять, скорее всего, выбрал окно. Или оно не подгрузилось, не знаю. В общем, сейчас мы видим саблайм. Так, извиняюсь, сейчас мы тут исправим. А, вот, Ваш, Видим всем участникам, говорит. Давай остановим. Делаем вот этот. Вот. Внимательно посмотри, то есть ты не спеши, а там ну, да. должен быть весь экран. Алло. Да. А, ну, а, весь экран есть. Нет, не там первая кнопочка выше, чем во весь экран. Есть полноэкранный режим. Да, вот это. А вот это самое первое? Так, видно? Да. Вот. Попробуй свернуть окно браузер, только не промахнись теперь. Вот, видишь, что получилось? Теперь появилась эта кнопочка, если на нее нажать, то... Нажми на нее. Что не происходит. Как? Ага, как это не происходит? Так. Ну-ка, правой кнопкой мышки нажми. Посмотреть код. Там, скорее всего, что-то случилось с JavaScript. Видишь, там красненький кружочек такой. Маленький, циферкадий. Мы jQuery забыли подключить. Что? jQuery забыли подключить. Ему для того, чтобы эта кнопочка работала, нужен jQuery. Я даже не знаю, что это. это. фреймворк уже JavaScript. Тоже достаточно универсальный. А, где нам взять? Давай зайдем на сайт jQuery. На сайт jQuery. Пиши, как слышится. Он тебе подскажет, как это сделать. JQuery. JQuery. Вот это она. Так. Это, наверное. Да, и здесь та же самая штука, и здесь может тоже где-то скопировать ссылку на этот JavaScript. Вот есть download. А есть вот он, да. Нам, знаешь что, нам только первая ссылка подойдет, вторая, mm -hmm. и вторая не нужна. И пишем куда? В самой, вот. В с, э, перед вот у нас там подключается Бутстроп Минджес, вот перед ним. А где вот это вот? Это одиннадцатая строчка. А, смотрите. да, вот прямо сюда записать. Перед этим, где-нибудь там, где девятая строчка или перед десятой, ну, в общем. Да, вот второй, который мигрейт, можно убрать. Вот этот. Да. Я прям привык к контролу. А О, она теперь... а. вот и она теперь будет работать так и на мобильных телефонах, то есть только на мобильных ну, так? ну и она сейчас работает да в любом случае будет работать на маленьком экране вот так То есть просто другой режим отображения mm -hmm. хорошо Вот. но тем не менее можно наполнить это все дело один раз да и так, это я вообще закрою, чтобы он меня не отвлекал. Ну, давай, давай. Так. И закрывайся. Так, все, и теперь проверяем, как оно работает. А, я еще не справлю. Я хотел здесь бренд. Ну да, вот здесь можно вместо слова бренд сделать название. Что там? А можем ли этот линк направо туда сбросить? Или это оно так и будет сюда здесь висеть? Счастливо? А если... Слева? Да, мы можем... А, ну, я могу нефтяки, в принципе, вот это, э, вот это чтобы нефтяки были, были, вот, занимали большое пространство, отступы были, а два линка и даун, все ушло направо. Ну, ну во-первых, там есть линки, которые справа, если ты заметишь. А, эти можно просто ударить. Нужно просто понять, как было сделано так, что они справа, и вообще говоря, все можно перетащить направо. Но это, скорее всего, будет видно в примере, я так наизусть не скажу. Хорошо. А... Так, а что нам дальше делать? Как ты нас поведешь? Вот. Ну, вопрос сейчас в чем? Да? Наверное, что вы хотите увидеть? А -а -а, вот, собственно говоря, вот такая штука. Сейчас покажу. Видишь? Ну, сейчас вроде как картинка зависла. А. а, -а, -а, -а. Еще раз заново. А Видно? ты именно про форс э, э, Square, вот это? Ты, ты, ты спросил, как он должен выглядеть, я вот показал. Угу. То есть ты хочешь именно вот такую штуку сделать? Ну да, вот такого типа. Там больше ничего не надо. Ну то есть сверху это самый поиск все, и, но про поиск. как это делать ну можно попробовать выделить наверное самое большое да, что, что здесь есть да здесь есть большой кусок большой блок в центре да. вопрос что а что снизу вообще на этой странице нужно ли я хочу вот такую вот сверху похожую штуку и сумею сделать фончик и на нем поиск с этим самым. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы мы поняли, как основ... формировать основной стиль, там, ну, то есть какие-то основные инструменты. Ну, я же не специалист, тебе виднее, но... Просто тут есть как-то... Давай, Костик, сделаем так. У тебя, ты уже когда-то кому-то что -то объяснял подобное? Ну, конкретно, э, вот с такой ситуацией я, например, э, здесь, честно говоря, не знаю, как решить. прям вот так сходу. Здесь есть две э, два возможных решения. Вот, какое из них получше? Ну, смотри, вот ну, я тебе покажу. Я взял вот эту страницу и почистил ее от их украшений. Вот она у меня, эта страница, ты ее видишь. Вот она. Это же самое, только... Смотри, нужна ли нам, опять же, карта, да, например? На фоне? Да, хотим ли мы... Там будет просто фоновый рисунок, обычный. А тебе этот фоновый рисунок есть? Бэкграунд какой-то, где-нибудь любой. Это не имеет значения. Я его потом поменяю. Мне главное, чтобы прописать путь к какому-то файлу. И все. Это раз и... Подожди, а uh... и... что тогда имеет значение? Не значение, оформить вот эти блоки правильно. Надо понять, как, ну, куда смотреть для того, чтобы сделать все, что угодно. Ну, то есть, понимать, за что цепляться, понимаешь? Uh -huh. И главное это понять структуру, то есть э, как, как вообще формировать этот самый, то есть какие правила есть по созданию, когда ты много создаешь стилей, как их правильно формировать э, ну, друг с другом, чтобы не прописывать по несколько раз одно и то же в разных этих самых, то есть есть же какие-то структуры уже наработанные э, вот, э, оформ, ну, на конечно не ожидал именно этой темы она, ну, она у меня да, скажем, мы, да, скажем иначе, так да, Костя, если ты не против да. давай мы так как тебе максимально удобно ну смотри есть вариант попробовать допустим подключить человека который действительно в этом разбирается да то есть например ивана глазунова или вам например наоборот попробовать вот с этого момента, да, когда вы подключили Джейкори да, например, позвонить ему. Вот, потому что сверстка у меня, честно говоря, провала. Я очень редко этим занимаюсь сам. А, ну если ты его могу попросить, да, для нас в общем. Вот. Сейчас я попробую. Не, ну уже раз, разбираться с этим вот, страпом уже гораздо проще, чем ну то есть тоже инструмент, который позволяет полностью собрать сайт Ну, в общем-то да, там есть примеры почти на все случаи жизни. Единственное, что вот когда мы так Слышишь, Костика еще да -да. пытаешься из.. Вопрос. А есть такие же инструменты по регистрации пользователей? Там сразу база данных создавалась. Да. Сразу база данных создавалась. Ну то есть, а там написать ее, какие у характеристики. Прям сразу база данных. Нет, можно Метеор, например, подключить, да, опять же, тоже изучить, что это такое. И можно база данных пользоваться. Метеор.js Ссылка на сайт, он там справа есть. Да Иван, я в общем я сейчас не дозвонился. Давай ты нам расскажешь, что да, то, что ты знаешь, но я тебя просто передам этот опыт, это будет Ну, все, что я знаю, я вряд ли смогу передать, прям такой. Вот. Мы... Тут, да. тут, тут, тут вопрос все-таки, что вы хотите сделать? По поводу страницы я понял. Вот можно, например, попробовать сделать это например, каким-нибудь самым простым способом да, да, И покажу, чтобы мы вот умели решать поставленные задачи вот. И, общем, у нас опыт начал появляться. я думаю, что надо попробовать вернуться к Bootstrap там, скорее всего, есть на одной из страниц я там где-то видел именно, да, на сайт Bootstrap Playables. немножечко не то mm -hmm. так давай э, в самого начала страницы прокрутим книжки по моему это было в, в первом разделе вот там где э, getting started давай прокрутим вниз. в хорошем наверное да прежде чем чем-то пользоваться было вообще замечательно все это почитать но ну, мы почитаем, почитаем. вот ну, смотрим это уже готовое что-то здесь есть готовые шаблончики да которые mm -hmm. вот кастом вот, вот, компоненту к ней вот этот вот кавер вот, ну, это, да. я думаю вот это то что ты хотел да, в принципе сюда пояс можно вписать, да. да, да давай это. мы посмотрим правой кнопкой мышки на эту ж, всю штуку, посмотреть исходный код, что тут есть. Кавер CSS, ну-ка открой. Кавер <звук> CSS, Да. да. Mm -hmm. Ага. Они тут еще дополнительного всего понаделали Много всего, да. Но как сказать, вообще, конечно, подход не самый лучший они использовали. Ну, я уже могу с этим работать, правильно? Я... А мне тяжело потом вот эти если цвета находить, цветущие, да. то к чему относится? Но... В принципе, конечно, с этим уже можно работать. Вот. Не, можно, конечно, это безусловно. Просто это не так просто и быстро, как вот предыдущая модель. А, давай еще раз внимательно посмотрим, что они еще подключают, кроме Covered CSS. Сам Bootstrap они подключают. Для Internet Explorer это можно не подключать где, где ты видишь? На семнадцатой да. строчке. 18 а Вот опять же, там тоже под короче, кроме кавер css здесь э, вот эти вот семнадцатая-восемнадцатая э, строчка из двадцать третьей по тридцатую здесь очень много всего, что нужно только для интернет-эксплорера, судя по всему. В принципе, можно от этого, наверное, отказаться. С одной стороны. С другой стороны, все-таки интернет-эксплорер 8, 9 еще пользуются люди. Не-не-не, это будет рассчитано в основном на эти самые, на мобильники. На эти самые. У -у -у. Можно этим же Так. Ну, давай тогда вот что сделаем. Вернемся на ту страницу, с которой мы сюда перешли. Это вот.. Да, Назад нажми. Custom components. О, мне это что-то напоминает. Да, да, да. Открой еще раз кавер. Что-то я не очень понимаю, как. Можно ли э, это все дело скачать просто? То есть в запакованном архивчике, Или, или они такой возможности да. не, не предоставляют? А, можем... а, ты же вот здесь это скачал? Ну, ну открой, да, еще разок. А... А, посмотри, вот фичерс еще. Фичерс? А, фичерс. Да. Это, это не работает не, откр не открывается контакт даже не, не открывается ну, там, правда, ничего не работает а там эти страны стоят, решетка там нету ссылки угу. все не, не работают да, давай мы просто да, хромом это сделаем нажми на этот 3 как они, блин, называется эта кнопочка меню этого хрома справа да вот эта штука Дополнительные инструменты. Угу. Сохранить страницу как? Вот, и тут не, не, не спеши, да, тут веб-страница полностью, дай папку отдельную. Назови ее как-нибудь по-английски. Угу. Кавер, например идет так, и тип файл посмотри, это что там еще есть, какие варианты. Uh -huh. Давай, веб-страница полностью. Так, давай мы теперь проверим, что локально она выглядит так же. Uh -huh. Давай проверим в этой папке, что она выглядит так же. что если я открыть из папки, что она будет выглядеть так же. Так, она выглядит так же. Хорошо. Давай мы все это делать теперь в Cloud9 закрутим. Вот. Uh -huh. Целиком прям всю папку в Cloud9 закрутим. Uh -huh. Можно драг-дропом, можно... Так, понял, а здесь. Здесь это. Да. Нет, здесь не через файл. Файл есть меню файл. Здесь upload local files. Выбрать папку. Ага. Все загрузилось. Вот. Янечка, ты там все понятно, да? Ну как, сказать? Да. Ты спросишь, я, наверное, ничего не расскажу, но сейчас я все понимаю, да. Давай ну, Так. Ну, а а, давай переименуем его, чтобы покороче короче, сам сам файл, папку мы пока оставим как есть. Теперь мы это, в принципе, все дело можем открыть. В принципе, здесь... попробуй здесь просто Run нажать. Он, скорее всего, это антипросок. Нажимать да. ага. Нажимайте. Да, открой. Вот она здесь. Mm -hmm. О, да. Теперь mm -hmm. можно это все изменять. Так, понимаем, вот это вот все для... А, вот стоп-стоп-стоп, а стоп, стоп. что это за скрипт и вот это что такое? Ну вот э, здесь, видишь, э, есть комментарий перед этим всем, делом, по-английски написано, для чего это. А, это все для E8. Да, не надо. Я предлагаю это убрать, да? Да, вот это вот just for debugging process и e E9. E e e То есть для E9 e только правильно. И следующее тоже не нужно до 23 строчки. Вот да, это вот, все можно так, так, вот это вот... Это, это нужно. Кавер, это исправление к Windows 8. И это тоже убираю. Почему? Да, потому что... Ну, интернет Explorer 10 нам... А, это есть. Internet Explorer, он любит, скажем так, портить всегда жизнь а версталейщикам. А ты не не писал, наверное? Нет, уже 3, он, уже, он уже успел погибнуть данный давно. В 90-й а я, а я еще его зацепил. Я вот первая своей странице писал справками на этот сам Так что у нас тут еще есть? Давай вверх прокрутим. Автор ну. description. А это иконки еще там будет подключена но ну, он типа берет чужую иконку с бутстрапа даже удобно а, прокрути в самый верх а, ну, вот этот сейф -то тоже можно убрать хотя конечно комментарии никак не влияет что а. такое да, пусть останется. Это тоже для Ие, чтобы использовался Edge. Если есть возможность. Интернет uh, эксплорера uh, больше нету в, в 10-м Windows. Есть браузер Edge. Mm -hmm. yeah, Замена ему. Ah. Um, так, ну все, тут можно оставить это все. Да. С, с хедом все понятно. Угу. Так, дальше. Это класс пошел описать. А вот Ага, это ко всем этим элементам он. Так, Trav, вот. so JavaScript. Так, это, это скрипты остаются включенными, правильно? Да, что? это все 50 -го. 50 -го, вот, это. вот это да. Так, это мы убиваем. Нужно убирать. Так, и вот пошел. А, а зачем? Чё, а ч ты последнего убрать? Можешь сейчас показать? Так это быстро сделаешь это эти. А, комментарии. Да, ставь, пусть будет. Ну тут просто говорится о том, что и так понятно. Ну, ладно. А, Хочу доли, если так проще. Не, ну, оно просто будет. Так. А теперь вопрос. А зачем они так много классов вот так вот и в Диви прямо засовывали? -то? Зачем? Ты знаешь, я тебе не отвечу, это, скорее всего, знает только тот, кто это делал. И, скорее всего, ответ на этот вопрос лежит в папочке, в этой файлике Cover CSS, и вот эти все стили, они делают вот эту самую мистику, которая решает проблему, которая обычно нерешаема в HTML, это центрировать это все по центру экрана качественно. Хотя Могли это, конечно, сделать позицию в абсолют, но ладно. В общем, один из, одно из рабочих решений. Дальше здесь есть панелька навигации. Если ты заметишь, с вот этими кнопочками... Где? Это внизу? Ну Что? вот, Home, да. Features и contacts, например. А, вот, я видел. Да. Так, у нас здесь будет... Вход и зарегистрироваться. А, но ну, здесь... то, то, что активное, это тебя как бы главная страница. Просто можно назвать. Главное, там, например, активный элемент, что-то здесь, вот именно. Да, когда откроешь сайт, сразу первым будет оно. То вот, есть, скорее всего, это будет называться главное, там. А вот здесь уже можно вход и регистрация. Так, теперь с этим ясно. Теперь хотелось бы это сделать а, с еще другим цветом, это возможно. Но с, выделить этот блок. Не знаем, как это сделать. Вот. Так. А этот бачок. Он уже как-то наверняка как-то выделил или сделать его выделим здесь. Мышь, мы всегда можем, конечно, сделать э, по как считает, э, Иван, например, да, то есть просто взять и. взять еще. вот этот кавер CSS, да, и поменять там этот цвет на чего-нибудь. Вот. А лучше, конечно, в CSS, мне кажется. Э, не, сразу не бежать, да? а, лучше наверное, на странице сначала поэкспериментировать а, открой саму страницу а, правой кнопкой мышки нажми, посмотреть код Самый, нет, не этот внешний. вот, теперь тут видишь, а, здесь вообще есть целая лаборатория для того, чтобы можно было делать все что угодно с этой страницы инструмент разработчика так называемый. Вот там есть такая вот штучка слева сверху. слева сверху. Вот это, да. Она, если ты ее нажмешь, она тебе позволяет увидеть, какой элемент за что отвечает. Круто. И, соответственно, если ты на него при этом еще нажмешь, но ты сбросил, да, нажми, например, он тебе показывает, где оно в разметке. Класс, Инна. Ну, это, это, скорее всего, не, не, не совсем то, что нужно. А, ну, еще, вот сюда зайти. А, вопрос э, еще, наверное, в том, что лучше понять, наверное, сначала, что именно ты хочешь поменять. Вот это вот вот цвет за ништяками я хочу сделать. Там, его цвет. Ага за главное со входом за регистрацию блок, сделать... вот смотри посмотри <связан> так а, чего Не там есть элемент наф внутри иннера то есть дива который с, кла... с классом инер попробуй а? на него посмотреть он какую обусь занимает писачек вот он идет Ну, а если на NAV выделить, именно на NAV навести, что будет? Он какой-то такой... А, 0 пикселей, интересно. Ну, где ты видишь 0 пикселей? А, вот это 82 на 0? 822 на 0, да. А, это же типа тоже блочный какой-то элемент, правильно? Почему-то он высоту 0 пикселей. Интересно, как это сделано? Ну ладно, давай попробуем у Инара, например, поменять бэкграунд-цвет, Для этого мы на него нажмем и так дальше, что у нас есть. Мы уже как бы тут. Как это где-то, где-то, а вот внизу, да? Вот эта вот область, да, она позволяет редактировать стили. Нажми на Properties. Вот эту вкладку. Ага, да. Немножко не то Так, да, оставь тогда, оставил столько Бодиколор. колор О, это подожди, это прямо для Инна? Вот именно, бодиколор, все дела Здесь написано все, что э, Относится То есть все те стили, которые касаются Именно этого элемента А перечеркнуто это что? Э, их действие было отменено Другими стилями, перекрыто Ага, тут не типа То это... есть в Bootstraпе было некоторое определение этого, да? И да. в кавере, по-моему, в... это перекрыли. В родительском этом самом классе могло быть определено, но для внутреннего этого сам могло быть описано и заменено. Ну там, скорее, не родительский, а первый файл, второй файл. да, Тот файл, который вторым подключается, он может перекрывать. Я понял. Так, так. Okay. Ну, okay. давай найдем здесь что-нибудь, что связано с бэкграунд колором. Ну, вот не вижу. Видите здесь его. Он, видимо, бэкграунд колор вообще идет общий по всей этой странице. Надо его сюда добавить. Ну, подожди, мы можем... Вот здесь еще есть такая вещь, элемент Мы прямо можем у этого элемента в... И... в целях эксперимента прописать, а там есть элементы style, а и скобочки вот открыты. Это... Вот такой вот я хочу. Вот Чего? Вот это вот. Вот не просто, чтобы... А вот когда ты... Вот... А, в... вот так я хочу. Хед, вот такой... да? Мастерхед. Клерфикс мастер вот она <смешненько> <смешненько> ну давай тогда на, <смешненько> на нем такое давай на нем поэкспериментируем так давай самый верх прокрутим так да, кошечка вот там ты убегаешь да вот есть элемент сто давай попробуем за просто по ground color прописать вот сюда дополнительно? да, прям пиши background-color нажимай ага ага, новый сайт. я предлагаю сначала это увидеть, да, потому что поменять то можно будет а что такое? background-color? да ой, а куда она сейчас? Ну попробуй еще раз. Там, видимо, какая-то хитрость. Надо либо тап нажать, либо еще что-то. Если тап нажать, что будет? Просто. О, О, здесь он тебе предлагает заготовленные. А, а это проверить не видно? Нельзя знаю как оно. Единую тут цвет. А, это можно перебирать. А, а класс. Классно. Ну, в общем, это будет работать, то есть, грубо говоря, если мы возьмем, теперь, открой Клод Вот, а открой теперь кавер CSS, который слева. Ну, грубо говоря, в чем была штука? Мы увидели, какой элемент за что отвечает, попробовали поменять фон, поняли, что это мастер -хед нам нужен. Теперь здесь Ctrl-F нажми, или просто вот панелька у тебя, да. мастер набери. Мастер-хэд да? Что там? Попробуй найти именно мастер-хэд. Есть такая штука здесь или нет? Как дальше искать? Да, вот здесь есть стрелочки есть. Знала вот он must head назывался или мастер, и я... что-то А с... вот сейчас мы проверим. Называется он must head. Must, must head. Clear fixed. Uh -huh. Must head clear. Ну well, uh... Чего ты сделал? Копировать масло. А он копируется. 10 дважды нажмешь, сможешь копировать. Ah, супер. Но ты немножко переборщил, можно было выделить, ну ладно. Это тут такого. Mm? Это тут такого вообще класный хэдклер фикс. Потому что два класса не будут встречаться в таком виде в цель-сессии. А ты скопировал именно два класса. Я тебе говорю об этом. Подожди. подожди. Что, что, что, что ты хочешь? Подожди. Тебе подожди. просто слово «криотекс» нужно это стереть. Не один, это не один класс, это два класса. Да, два отдельных класса. Они-то И как они работают? Они применяются оба. Если они написаны ага, ага. через пробел. Ну, вот их может быть тут 10, 20, 30, да, они все применятся. Так, и куда нам... А, а этот применяется первым, а этот применяется вторым, правильно? На... Нам, как бы здесь, в принципе, нам не важно... А, мы просто должны найти мастхед чистый. Без, без ничего. Мы можем Ой. даже в не... ввести новый класс, да, который нам захочется, любое название. Вот у Маска. Да. И он не раз повторяется. А вот это что такое, собака медиа? Ладно, Тут... давай, давай так. А, по быстрому эту штуку решим. А, а, и, наверное, на сегодня просто попробуем это а, закончить, потому что уже. Говорили. у меня не получится продолжать. Спасибо, спасибо. это очень полезно было беседа. Вот сюда прописывать? Что это такое? Сейчас, секунду, а позже я рекомендую созвониться не только со мной, еще и с Иваном, желательно, потому что спасибо, то, вы... что вот я сейчас говорю, оно, в принципе, работать будет, но, скорее всего, это не, не лучший подход. Нас... Прокрути до конца этого файла. Вот. Поставь курсор на 160. Четвертую строчку, последнюю. Вот. Сделай какой-нибудь отступ там. Yep. Ну просто Enter нажми. Вот. Напиши. Точка. Must head. Буковку А там. Uh -huh. через Fade. Ну, там он был через А, да, поэтому здесь надо соблюдать, чтобы каждая буква совпадала, иначе это работать не будет. Здесь надо быть очень аккуратно. И скобочки. Enter можно сделать. И закрывающую скобочку. Она уж А, она уже есть. Теперь бэкграунд. Начни писать, он тебе скорее всего подскажет. И стрелочкой вниз можно было не курсором, а с клавиатуры тоже можно выбирать. Попробуй стрелкой, да. И Enter или Tab. Или пробел, что угодно. Вот. Теперь двоеточие Пробел. Пробел. должно. А, все. Пробел, да. Да. И можно любой цвет, например, да? цвета, ты знаешь, как в CSS создаются? Решет, через решетку? Либо через решетку, либо через РГП, либо там очень много вариантов, либо просто по названию ну, цвета. Есть самый какое-то. Да. цвета, мы. Вот я допустим хочу, хочу, вот этот вот, зеленый. Вот скопируй его да. решеточка. Угу. Работает. Вот, ну, например, так. Да, я предлагаю на этом закончить. Спасибо. Вот. На сегодня. Спасибо. Мне было очень интересно за вами наблюдаться, и слышать. Вот. Все, вкратце попрактикуешь. Вот. Да, дальше тут можно много чего делать, но я, грубо говоря... Рекомендую сконцентрироваться именно на вот этом э, инструменте, который в браузерах Chrome да, Вот это средство разработчика. Там да. очень много всяких штучек, которые можно mm -hmm. сделать. Хорошо, Костик, не будем тебя отвлекать. Давай. Вот. И э, почитайте про Bootstrap, про jQuery и прочие вот эти вещи, которые мы сегодня да. затрагивали. Про Meteor, кстати, тоже посмотрите. Потому что все это потом можно использовать для того, чтобы уже делать все, что вам только заблагорассуждите, да, то есть любая фантазия, она реально для реализации. Спасибо. Спасибо. Угу. Спасибо. Пока. Пока.